Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. И у нас очередной сегмент нашей программы. На связи Казань-Россия. Духовный мастер и учитель Ольга Викторовна. Ольга, здравствуйте. Да, добрый вечер. А, я забыла у вас. Да, добрый день. У нас, у нас еще даже, можно сказать, утро. Да. В Чикаго 1 часов утра на... В западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско 9 часов утра, в Нью-Йорке уже 12 часов дня, ну и 7 часов вечера на территории России, Москва. Московское время 19 часов, ну и 2 минуты. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» – тройное W. «Сангейтс» – radio.com, «Сангейтс» – radio.com, телефон 847-226-9956. И скайп «Сангейтс 1.0.8». И сегодня программа, опять же, посвящается, э, ну, можно сказать, наверное, э, вознесению. Mm -hmm. И как э, все-таки перейти к этому процессу, прогрессу. Э, mm -hmm. И мы прошлой программы с э, Ольгой Викторовной говорили о перекодировании ДНК и для чего mm -hmm. это надо, как это помогает людям перейти в другое сознание. И мы говорили о том, что существует 12 нити ДНК, правильно? Да. А давайте мы немножко об этом поговорим и начнем вот прямо с самого начала. Вот какие <связать> нити надо и для чего их перекодировать, за что они отвечают. И вот прямо так и начнем. <связать> Ну, там мы остановились на том, что четвертая, третий, четвертый мы раскручиваем тогда, когда у нас внутри есть страх, пятая, шестая чувство вины. Седьмая, восьмая отвечают за старость, за умение сохранять молодость, либо. Ну, вот обновлять клетки можно так сказать, но это не совсем так. Нужно правильно писать намерение на обновление клеток. Вот так надо правильно будет. И остальные уже, если 9-10, это уже мастерство и осознанность творения. То есть тогда, когда вы уже поняли, как творит мысль о том, как вы соединяетесь со всем сущим и как вы общаетесь уже с остальными мирами. То есть это уже общение запредельное. Да? И э, вот когда мы э, ведем речь о все-таки еще четвертой и пятой нити, то э, когда вы снимаете чувственные чувства страха, автоматически вырастает способность к ясновидению, с наслышанию, ясночувствованию, яснознанию. Это происходит автоматом, поскольку именно чувство страха и чувство вины блокируют практически все наши способности, которые в принципе в каждом человеке есть, и они даны от рождения, но другое дело, что человек об этом может не знать, или забыть, или заблуждаться по этому поводу. То есть наша, да, наша задача восстановить память, наша задача вернуть себе все свое начало, откуда мы произошли. И, разумеется, обрести связь. Uh -huh. yeah. Вы сказали освободиться от чувства вины, и это, конечно же, uh -huh. правда, потому что это то самое чуть ли не главное чувство, которое uh -huh. нам мешает продвигаться дальше, uh -huh. и которое нам ставит какие-то блоки uh -huh. для наших реализаций. Но сказать это мы все как бы знаем. А скажите, как практически... Освободиться от этого, дать себе такое ну, задание, это все. Ну, ну во-первых, да. Все начинается с намерения. Это как бы первый шаг. И он всегда первый, да? То есть вы сначала просите золотую рыбку. Ну, не важно, кого вы просите. Важно, чтобы вы это произнесли. Либо вслух, либо картинку визуализировали. То есть, первое, это просьба. А дальше. Есть несколько видов, видов перекодировки. да, Есть активация ДНК. То есть смотря с чего вы начнете. Если вы начнете с актива, с перекодировки ДНК, допустим, как предлагает Энбрюер, да? uh -huh, uh -huh. то а тогда мы там что делаем? Мы цветом заполняем каналы. Все, что у нас там находится в устом пространстве, то есть каналы потеряли энергию, значит, мы просто восполняем. Соответственно, вся картина человеческого строения восстанавливается, и, разумеется, это является намерением по убиранию самых разных блоков, которые мы туда носовали в течение многих-многих жизней. И это намерение очень хорошо читается во Вселенной, и, разумеется, оно исполняется. Совершенно разными способами работают, конечно, генные инженеры, конечно, они забирают ваше астральное тело, часть, конечно, да, астрального тела, Часть идет в чистку, потом это все восстанавливается разбирается. То есть человека разбирают на части, потом его снова собирают. И, в тот, и после перекодировки человек уже не ощущает ни чувства страха, ни чувства вины. Правда, происходит это не сразу. Происходит это ну вот у всех по-разному. У кого-то проходит три месяца, у кого-то полгода. Есть люди, год значит, прошел, прежде чем люди действительно почувствовали результат на себе. То есть у всех по-разному. Сказать, что это все у всех одинаково происходит, нет. Конечно, в моей практике в основном люди, те, которые уже много сыроедили, много занимались йогой, много дыхательной практики, цигун и так далее. То есть народ подготовленный, уже знает, чего хочет от жизни. И поэтому с ними... Много музыкантов. Поэтому с ними работается легко, потому что тело сонастроено, Оно уже как симфония, уже звучит, уже звук идет от тела. Поэтому, конечно же, перекодировку там остается совсем немножко подправить. И, в общем-то, все. А если это тела загруженные, и, ну вот, скажем, есть люди, которые ничем не занимаются, никак себя не, не взращивают, да, и забыли свой путь, ну с такими, конечно, тяжеловато и, и перекодировка идет тяжело просто несколько дней нужно делать перекодировку очень тяжело бывает не заполняются каналы и поэтому я рекомендую все-таки до перекодировки все-таки заняться своим телом чтобы это было легче Вы, проходить. Вы простите, имеете в виду телом физическим? Да да да, телом физическим, да, конечно. Чтобы а что такое на... заняться физическим а, телом? А что такое заняться физическим телом? Ну, во-первых, нужно понимать, что наладить связь с телом и упражняться в этом. То есть в медитации запрашивать свое тело, установить с ним связь. Что оно хочет? Оно обязательно говорит продукты. Тело умеет разговаривать. Оно говорит, что я сегодня хочу, что я завтра хочу. Какая ему нужна вода сколько он хочет там ходить пешком, когда он хочет спать. То есть тело очень хорошо рассказывает режим и хорошо объясняет э, все, что должно с телом происходить. Оно малоразговорчивое, говорит 3-4 слова в одном предложении, потом замолкает. Э, это у нас мозг умеет, э, пока микрофон не отнимут, он это <косы> будет да, трендочить а тело оно такое вот сказал два-три слова все хватит значит отличить голос тела можно по э, тембру по э, такому э, ну, наверное спокойствию какому-то и вообще вы, когда вы нажимаете кнопку на мобильнике да вы вот, вызываете там Петя Сережа там э, Майкл да или еще кто-то Здесь то же самое. Вы нажимаете кнопку и говорите, так, допустим, моя душа, да, и вы попадаете туда. Мое сердце, вы разговариваете с сердцем. Интуиция, хорошо. Тело физическое, замечательно. Эфирное тело, астральное, ментальное и так далее. То есть, куда вы обратились, импульс связывания. То есть, это такая линия золотистая. Ее можно, если закрыть глаза, то ее видно. Восстанавливается линия связь, и такие, знаете, искорки <coughs> а, перемещаются, такие пучки, огоньки перемещаются по этой линии. И <coughs> таким образом вы получаете туда сигнал и обратный сигнал, и вы получаете ответ. То есть, куда вы обратились, оттуда приходит ответ. А, если вы а, с телом поговорили, а, услышали все, что оно хочет, <coughs> таким образом... А, когда вы с на него, вы будете исполнять все, что оно хочет. И очень скоро ваше тело скажет, что я не хочу вот это, не хочу вот это, не... ну я имею в виду из еды. И не хочу вот это. И вам достаточно сложно будет решать эту задачу, потому что стресс все равно притягивает именно конкретно эти продукты. Ну, вот вам решать дальше. То есть тело говорит не надо, а ум нам говорит. Да. Да, хочу. Хочу, да. да. А, и вот тут наступает конфликтная ситуация. Да, конфликтная, абсолютно. А как, скажите, uh -huh. привести, разрешить этот конфликт? Uh -huh. Как ну, uh -huh. с умом uh -huh. поработать? Да, мы, конечно, разрешаем таким способом, что мы приглашаем зеркала, то есть мы обращаемся с намерением к Высшему Я, просим зеркала, которые нам помогают понять, какой именно стресс сидит и каким продуктом мы этот стресс заедаем. У каждого стресса есть свой продукт. Поэтому если вы, допустим, поним... тело сказало, что я хочу только фрукты и овощи, а ум сказал, что еще хочет там сливочное масло, сыр или там творог или еще что-то, то значит мы ищем стресс, который привлекает этот сыр, масло и так далее. То есть как только мы находим этот стресс, тело, а ум тоже отказывается, ему становится ненужным этот продукт, и он спокойно переходит на фрукты-овощи. Ну, в общем, работа ежедневная, скажем так. Хорошо, но как же, как определить все таки ну, вот, стресс этот? А угу. есть... Это же просто, это на зеркале видно. Смотрите, так, давайте тогда поговорим зеркало. про зеркало, потому да. что мы несколько раз вы упоминали да. работу с зеркалами. Mm -hmm. Можно поподробнее, что, да. что это за работа, что из себя представляют эти зеркала, mm -hmm. пожалуйста? Когда вы пишете намерение о том, что вам нужно избавиться от какого-то стресса, вы зовете зеркало. Зеркалом может быть все, что угодно. Это может быть сосед, это может быть родственник, это могут быть домашние, это могут быть животные, это может быть ситуация, это может быть транспорт, все, что угодно будет зеркалом. Почему зеркало? Потому что вы даете эмоцию. Понимаете, вы начинаете, вы увидели человека, он что-то сказал, вам не понравилось, и у вас идет эмоция. Эмоции гнева, злобы, мести, эмоции Я... страха, вины, требования и так далее. То есть, Я прошу вас... прощения, Ольга. Mm -hmm. Вы имеете в виду mm -hmm. те ситуации, те предметы, mm -hmm. те люди которые нам встречаются, mm -hmm. и наша реакция на то, mm -hmm. что нам встретилось. Вы имеете yeah. в виду это зеркало, yeah. да? Yeah. То есть, к примеру, ну мы садимся, ждем автобуса, мы не успели на автобус, автобус уехал без нас, и у нас возникла реакция. Yeah. Mm -hmm. То ли не прав автобус с водителем, mm -hmm. естественно, то ли как-то мы опоздали, то есть mm -hmm. это наши проблемы. И вот, вот это имеется в виду зеркало, да? Да. Yeah. Ну, да, давайте правильно. рассмотрим вот такую, допустим, очень э, У -у -у. Такую тривиальную действительно ситуацию. У -у -у. Э, ну, вот автобус уехал да, без нас. А, Слушайте, что мы должны делать в этом что плане? Что мы в этом во, всей, во всей ситуации должны понять? А, Во-первых, пространство и время умеет скручиваться. Если вы куда-то опоздали, это значит, вы где-то торопились. А, вы скрутили время. И еще. Вы должны понимать, что если вы долго ждете или куда-то опаздываете, то значит, торопливость произошла чуть раньше. Пусть это будет 2 часа назад, это будет сутки назад. Но вы очень хорошо спешили куда-то. Время скрутилось в одном месте в пружину, а в другом месте оно раскрутилось и стало длинным. Да? Потому что э, мы умеем это делать, просто не замечаем этого. значит, что? Возвращаемся в ту ситуацию, где вы сильно торопились, и спокойно, плавно там проживаем эту же ситуацию, только уже ровно. Простите, но ведь надо еще вспомнить эту ситуацию? А Такая да. ситуация могла быть не одна, кстати. Да, конечно. Но при этом вы ждете подсказки. То есть, когда вы начинаете крутить кадры, отматываете, то хроники всегда помогают. То есть, они все равно картинки кидают вам в голову. Вам нужно только туда все настроиться. И, пожалуйста, не надо ничего бояться. Вот здесь просто у людей есть какое-то замешательство, что они боятся, что у них там шизофрения, у них там два голоса в голове, три голоса, четыре, десять голосов. Все, все игры создавали мы сами. Поэтому все, что в голове, это все наше. Чужого там не бывает. Поэтому пусть это не смущает. Как только вы начинаете задавать вопросы, импульсы и ответы сразу приходят. Либо в виде картинки, либо в виде текста, либо вы какой-то шепот слышите. У всех по-разному. Но, тем не менее, ответ идет. Ну, может быть, первый раз там трудно как-то будет, второй раз. Но когда вы это будете делать каждый день, то хроники будут отвечать. Они привыкнут, что надо работать и нужно открываться в нужный момент, и они будут это делать. Хорошо, простите у меня... Das heißt, вспомогательный вопрос. Mm -hmm. а, та ситуация, которую мы начали с вами разбирать, опоздание mm -hmm. на автобус, она, можно ее, почему, и вы сейчас объяснили. Mm -hmm. А я сейчас хочу с другой стороны подойти к этому mm -hmm. вопросу. А возможно ли, mm -hmm. что если мы опоздали на автобус, то нам и не надо никуда, скажем, ехать? А, может быть, нам дали сигнал? То есть угу. это не потому, что мы где-то угу. там как-то себя проявили, угу. и не так это все пошло, угу. мы скрутили время, а может быть это нам дали сигнал, нам туда не надо ехать. Как трактовать, где все-таки да. правильно, что ли? ну если вы опоздали, это однозначно, время было скручено, то есть вы точно торопились. Другое дело, что это двойной может быть сигнал, то есть это еще, еще плюс может быть то, что подумай все-таки может быть тебе туда и не надо ехать тогда тоже можно сделать и то и другое и раскинуть и посмотреть может быть мне как-то в другом направлении надо ангелы подсказывают что это не тот путь и не туда нужно было ехать а, да конечно можно просто сесть и рассмотреть этот вопрос тоже то есть с двух позиций да ну вот мы часто себе создаем какое-то намерение, mm -hmm. а, мы, правда, ну, мы раз мы его создали, значит, мы в этом уверены, как бы, да? mm -hmm. а, чисто логически. Mm -hmm. Но на самом деле это же мы его создали, это mm -hmm. намерение, а может быть нам это намерение, объективно говоря, в общем-то, мы его и неправильно создали, mm -hmm. а, и нам это не надо, и нам жизнь дает вот такие вот сигналы, только как все-таки определить, это намерение было а, ну, скажем, скажем, настоящим, оно действительно приведет нас к тому, что мы хотим добиться? Или все-таки нас предотвращает по ходу, скажем, по этому пути? Может быть, нам надо идти совсем по другому пути. Поэтому как вот это все определить? Смотрите, ситуация не совсем так. Смотря какая эмоция идет. Если пошла отрицательная эмоция, то это был урок. Все, здесь, кроме урока, ничего нет. Отрицательная эмоция от того, что мы опоздали на да. этот да. автобус, поезд, самолет, я знаю. Да. да. конечно. Это если отрицательное, а если да. то есть мы. Если вы не расстроились. Угу. Да, если вы не расстроились, у вас нет никаких эмоций, вы восприняли это совершенно нормально, то да, тогда можно задуматься о том, что, может быть, мне туда и не надо ехать. Может быть, мое намерение было не совсем правильным. Вообще намерение, смотрите, вот когда-то давным-давно, когда мы жили еще в Пятом измерении, таких вопросов не было, потому что когда мы создавали нечто, была связь, и в этой связи мы расширяли свое сердце и запрашивали все остальное. Дальше Вселенная нам отвечала, это есть им всеобщее благо, и тогда мы делали это дело, ну то есть созидали что-то, да, творили, потому что это было всеобщее благо. Были времена, когда связь прервалась, и тогда человек потерял ощущение правильности или истинности своего намерения. Появился эгоизм наш любимый, и, разумеется, он стал трактовать или как это, корректировать, скажем так, да, наше намерение. И мы потеряли связь с Божественным. Здесь уже сердце не участвовало в творении. А когда нет связи с сердцем, вы можете наделать таких бед, что потом, что, собственно, и произошло потом. То есть, только когда мы разломали сердечную чакру, именно тогда, в те времена, мы потеряли связь с Божественным, и в результате Атлантида утонула. Угу. То есть, да, сегодня связь восстанавливается, сегодня мы говорим о том, что нужно всегда слышать, во благо ли идет твое намерение. Если оно не причиняет никому вреда, то оно все равно исполнится. Пусть это будет ваш опыт, пусть он будет а, не совсем удачным, или ваше творение будет не совсем удачное, но это будет опыт, и Вселенная разрешает нам творить, и создавать, и получать опыт. А здесь в этом страшном ничего нет. Угу. Ольга, такой вопрос меня просто навело на мысль, когда вы сказали про Атлантиду, это было ну, угу. по некоторым представлениям достаточно давно. Угу вот в соответствии с физической концепцией мира mm -hmm. мы сейчас и временными промежутками mm -hmm. мы сейчас живем в кали югу mm -hmm. то есть существует четыре юги mm -hmm. а, ну примерно общей сложностью там, 26. Есть, ну там там больше там mm -hmm больше, 4,5 миллиона на самом деле лет, одна Маха-юга, допустим. Ну, дело в том, что, вот, допустим, мы сейчас живем в четверти четверти mm -hmm. этой юги, Маха-юги, mm -hmm. и которая знаменуется тем, что люди, живущие э, mm -hmm. в это время, э, проживают примерно 432 тысячи лет. Она mm -hmm. длится сама, эта юга. Mm -hmm. а, примерно 5,5 тысяч уже лет прошло. И вот это каменный век считается это в общем, заканчивается все это все это дело полностью полным разрушением и дальше опять идет восстановление и mm -hmm. так и так она идет идет идет так вот как соотносится, соотносится это к тому что мы сейчас перешли вот в другое измерение и сейчас все становится как бы лучше лучше лучше а в соответствии с Кали Югой, да, мы находимся в мини сати юга то есть которая длится mm -hmm определенное количество, там, скажем, 10 тысяч лет, а из них прошло там, всего лишь 500, то есть здесь полный тысяч лет, наоборот, всеобщее благодетствование. Но дальше, когда это все закончится, мы опять, так сказать, покатимся под откос. Соответствует ли вот это видение древних источников тому, что считаете вы, и то, куда, ну, так сказать, наша цивилизация сейчас идет? Ваше мнение? Ну, Вообще, конечно, да, можно э, ориентироваться вот так. Э, у нас, конечно, есть разные варианты, да, то есть никто процентов не дает нам, э, что мы выберемся из всего этого. Конечно, процентов нет. Но есть потенциалы, которые говорят о том, что мы выбираемся, и наша Земля когда-нибудь станет Солнцем. Э, то есть мы переходим из одного измерения в пятом мы не задерживаемся, в шестом не задерживаемся. То есть, долго жить мы будем в восьмом. То есть, мы сейчас скачем по кванту, и через какое-то время уже да, планета наберет оборот. И ну, вот будет как Солнце. Это у нас Солнце восьмое, девятое измерение уже. да, То есть, на Юпитере у нас седьмое измерение живет. Допустим, Венера тоже седьмое. Вот. Поэтому Земля, конечно, не быстро все это пройдет, все периоды, но тем не менее... Какой ориентировочный срок, прошу прощения? А вот сроки, конечно, никто никак не устанавливает. Все зависит от того, насколько мы... Ну, вообще самый трудный и самый сложный, наверное, будет первый толчок. И это тогда, когда мы уже вот перейдем в пятое измерение. Во вторую октаву, допустим. Да? То есть, когда это самое сложное, и я думаю, что это начнется где-то осенью 16-го. И будет продолжаться где-то начало 17-го. Это будет вот такой серьезный квантовый скачок, который будет заметен для всего человечества. Это мимо никто не пройдет. И всем это будет слышно. То вот есть, так, по сути так. дела, это будет сопровождаться какими-то да. достаточно серьезными потрясениями. Да, потрясения, да. Просто так. Если это будет заметно всем, это не значит о том, что, то есть, что-то должно произойти, если будет заметно всем. То есть это могут быть какие-то погодные катаклизмы, это могут быть и какие-то. Ну не знаю, совсем. События. Может быть, да, не совсем. Земля, конечно, будет встряхивать нас так. Конечно, да. Но все-таки ожидается, что повышение вибраций. Разбудет какую-то часть людей, которые будут уже видеть другой мир, уже будут контактировать с другим миром, уже будут телепатические контакты, и через этих людей будет информация уже, то есть большее количество ченнелингов, ну, сегодня мало ченнелингов идет, то есть это будут люди, которые видят, разговаривают, общаются, то есть это уже будет ну, скажем так, очевидно, вот так. Ну, Поэтому... то есть события, предполагаемые, которое будет вот, mm -hmm. происходить в этот период времени, собственно, mm -hmm. это не совсем скоро, это осень 2016-го, mm -hmm. ну, совсем скоро. Mm -hmm. То есть это позитивные да. изменения, да. которые да. будут отражаться и на политической, экономической, наверное, да, да. социальной сферах, конечно. да. Да. А, Окей, ну, так это, mm -hmm. это хорошо, Это раз мы говорим об этом, это э, люди не ждут плохого, люди ждут хорошего. Да, а, конечно. Скажите, как вы считаете, какие-то напряженности все-таки останутся? У нас постоянно происходят какие-то конфликтные ситуации в мире между странами, между правительствами? Ну, понимаете как, если из лимона сок не выжать, ну, ну, Понимаете, ну вот, по, если человек не понимает по-хорошему, а что остается делать? То есть, конечно же, все напрягаются, все э, воспитывают по-плохому, а выхода другого нет. Вы понимаете, это, что... да? Что это только... все понятно, но, как вы видите, все-таки тогда будет это происходить, тогда это будет если какие-то вооруженные конфликтные ситуации будут происходить, тогда это все-таки негативное, значит, люди будут... Ну, потенциал, который ведет, допустим, к войне, потенциал обнулен, вот так скажем. То есть, есть потенциалы, которые могут привести с каким-то какими-то мелкими, междуусобными воинами. Такой потенциал еще есть. Ну, как-то земля, невидимо, с этим справится. И как-то локальные войны, ну, что делать? Ну, будем принимать все как есть. Uh -huh. а, а такого потенциала, который вот грозит, скажем так, ну, там какими-то ядерными или там еще какими-то конфликтами, такого потенциала на сегодняшний день нет. Это уже радует, что он видоизменен и что... А был этот а, потенциал был, поэтому он начал исчезать где-то с 1991 года начал исчезать этот потенциал тогда когда мы отклонились от библии ну вы знаете да что в библии зашифрована там все предыдущая вся наша история ну да не только да. В библии кстати да, да да наверное не только в библии ну вот мы стали Шли-шли события, совпадали-совпадали раз, и вот с 91 первого года события не совпадают, в большинстве своем не совпадают. То есть мы отклонились от той линии, достаточно уверенно сейчас шагаем, поэтому есть такая надежда на то, что мы с помощью только мелких локальных войн сумеем поднять вибрацию Земли и все-таки квантовать вместе с ней. И, к сожалению, конечно, большая часть пока землян ну пока не хочет, то есть будет покидать свои тела, нам это очень грустно, потому что есть время урожая и можно снять большой урожай. Все будет, конечно, зависеть от желания людей, насколько они хотят продолжать свою эволюцию в других измерениях и быстрее это делать. Ну тут как бы не все от нас зависит, мы делаем все, что можем. Ну будем пытаться. Как-то переориентировать Земля на то, что можно не покидать тела, можно двигаться в направлении саморазвития, самотренировки и такого самонаблюдения, быть бдительными. Ну, Насколько это получается, мы смотрим на результаты и на потенциалы. Угу. Ну, на самом деле Тут нету ничего страшного. Все уже сегодня понимают. Я, во всяком случае, надеюсь о том, что даже если тело оставляется, то это, в общем-то, не смерть в полном понимании, это освобождение. И дальше человек опять возрождается. Вопрос заключается в другом. Если как минимум он это понимает, тогда страх смерти не существует, конечно, очень тяжело, от него избавиться, но во всяком случае я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, нашим видеозрителям, все программы записываются, выставляются на YouTube и на Facebook, то, что наши программы, они э, дают как минимум вот эту информацию, которая до сих пор не было известно. И mm -hmm. время, э, в которое мы все сейчас живем, это время позитивных изменений. Mm -hmm. а, любое изменение, как говорится, отсутствие информации, тоже информация, правильно? Mm -hmm. Поэтому любое изменение, которое происходит человеком, э, это изменение к на, на, на лучшему. Uh, бывают люди, конечно, готовы, бывают люди не готовы. Вот наша задача с помощью наших программы, с помощью, кстати, uh, нашей программы с Ольгой, это именно дать uh, это, m, эту информацию. Понимание уже возникает позже. Понимание возникает тогда, когда эта информация просто адаптируется. И дальше уже задача нас, хотим мы этим пользоваться, этой информацией или нет. Если мы хотим, то тогда есть люди, которые нам это помогают. И я очень рад о том, что мы общаемся с такими людьми. И э, в данном случае, Ольга, хотелось бы от имени всех радиослушателей выразить вам огромную благодарность, что вы как раз даете эту информацию, которая нам может помочь. Дорогие друзья наше время нашего вот этого сегмента уже подошло к концу и мы должны попрощаться с Ольгой викторовной Ольга большое вам спасибо. мы встретимся ровно через неделю в это же время. Uh, ну, в 7 часов вечера по московскому или в 8 часов вечера мы определим позднее, uh, uh -huh. uh, Ну во всяком случае по пятницам это наше время бесед uh, с духовным мастером и учителем uh -huh. Ольгой Викторовной. Uh -huh. Спасибо вам большое еще раз, всего вам доброго и до свидания. Да, благодарю, до свидания.